Всем добрый день! Сегодня я хотела рассказать про газовую варочную панель фирмы Века. Покупали за 5600 рублей в магазине ДНС. Сейчас она у нас уже в течение 9 месяцев и никаких. Сложностей мы с ней не испытывали То есть она абсолютно себя оправдала Несмотря на то, что стоит довольно дешево Что хотела сказать Она очень легко разбирается, очень хорошо моется Вся, Все жирные пятна отмываются Единственное, остаются небольшие разводы от воды Когда что-то капает Но жир от нее хорошо отходит Снимаются две решетки Снимаются черные блины, а под ними вот такие вот. И так в каждой комфорте. Здесь 4 конфорки. Одна большая, одна маленькая, две средние. Она газовая с электроподжигом. Все очень легко, хорошо включается. И также хорошо выключается. Ссылку на эту газовую панель я оставлю в описании.